Здравствуйте, меня зовут Светлана. Это мой второй отзыв. С января месяца я пользуюсь продукцией сада. Очень довольна. Пусть у меня немного еще используется. И тем не менее, и тем не менее. Первое у меня э, улучшилось зрение. Боли в глазах, катарах прошли. Вот дальше и второе не хотелось мне об этом говорить. Но через боль, как всегда, проходим к выздоровлению или к улучшению. Я бы никогда не ожидала, что вот эти вот капельки могут так подействовать на кисты в груди. У меня были боли, ну постоянно возвращались и уходили, а вот тут неделю даже, наверное, больше боли были. Я уже думала, что, наверное, надо нет, заканчивать 11, лет, да. А теперь тву тву, -тву. Слава Богу. Да. У меня почти не осталось этих болей. Не знаю, что будет дальше. Вот. А со зрением все нормально. Я проверялась, входила к врачу. Да, Он сказал, что ничего страшного нет. Да. Какие лиофтаны для, автона, для зрения зрение? вы применяли? Однерку, значит, однерку и два. Что там? Двоечку. И двоечку. Первый, и второй я. Втал. Первый, и второй. Я угу. Теперь я принимаю еще морозник 25 пятый. Вот. Надеюсь, что будет улучшение. Спасибо. Мы желаем вам здоровья и хороших, хороших, отличных результатов. Спасибо большое. Спасибо.